Всем привет, меня зовут Альберт, я являюсь очень врачом и создаю продукты цифровой медицины. И а, сегодня мы поговорим о этой самой медицине, а, скорее государственной ее части. Но прежде мы начнем, я должен пояснить три момента. Первый, в чем здесь написано бесплатная медицина? Хотя все вы должны знать, что 6% от заработной платы мы отчисляем в специальный фонд, который существует специально для медицины, так называемый фонд ОМС что э, этот фонд работает по сравнному принципу, то есть по здоровому плаценту за больного, э, э, богатый за бедного. То есть, э, когда мы заболеем, мы можем воспользоваться гораздо большей суммой, чем э, суммой этих э, самых шести процентов. И э, третий вопрос, который возникает, э, мы сейчас будем говорить, как использовать существующую систему. А может ли она работать эффективнее? Например, почему наша медицина не такая, как германия? Я а, заранее хочу сказать о том, что, а, а, наверное, наша медицина была бы а, несколько более с несколько лучше по качеству, если бы у меня числа больше денег. А, есть исследования всемирного организации Украины, которые показывают, что при финансировании примерно в полтора-два раза выше нашего а, уровень медицинских достигает такой-то отметки и дальше держится на определенном платы. После этой информации. Мы можем начать, мы можем поговорить о том, что такое современная российская государственная медицина. И в этом нам поможет Петя. Скажите, пожалуйста, кто, кто знает Петю как интернет-мем? Кто его знал? Ну, примерно половина аудитории его знает. В, в, в контексте нашей лекции это такой среднестатистический россиянин. Как говорит нам Россад, такой вот россиянин в месяц получает около 30, 35 тысяч рублей. И чуть больше двух раз в год посещает поликлинику. И он попадает в такой конвейер, медицинский конвейер, где он встречается с этой самой страховой системой, страховой медицинской системой. И вокруг него очень много непонятных инстанций, непонятных слов. Есть страховые компании, есть такой контроль качества, есть сама клиника, есть здравый, тот самый фантомный С, который аккумулятор деньги. И не всегда понятно, как это работает и что эта система должна ему. Должна конкретно рассионализм, на что россионализм не прав. Мы в этой лекции поговорим как раз об этом. Что нам гарантировано? Мы разберем конкретный алгоритм, как действовать в любой непонятной медицинской ситуации. Обязательно расскажем о том, какие вопросы задать врачу, если вы вдруг у него окажетесь. И что нужно делать, если вдруг что-то пошло не так, если помощь оказалась недостаточно качественной. Петя очень хочет выйти из всего этого круга медицинской мясорубки более здоровым и счастливым, чем он вошел туда. Поэтому чаще всего, когда я спрашиваю, а какой должна быть она, наша российская государственная медицина, я получаю в ответ вот эти три волшебных слова. Она должна быть быстрой, качественной и бесплатной. И многие удивляются, когда узнают, что на самом деле все это уже гарантировано Петя, как любому россиянину в федеральных законах и других документах. она наложимое с точки зрения качества? Это написано специально в федеральном законе. Вот вы видите его название. Это, в общем-то, основной федеральный закон о медицине. И есть такой программный документ, программа государственных гарантий. Она выпускается каждый год, она обновляется каждый год и она отдельно для каждого региона. То есть, скажем так, регионы, которые зарабатывают больше, могут позволить себе более качественную медицину. Например, программа госгарантии в Москве будет несколько шире, чем программа госгарантий, например, у Ульяновской области. И чтобы понять, а что входит в конкретно программу вашего региона, можно вбить в интернете, указав нужный год, например, 2018, и указав регион, например, Москва, и вы увидите такие документы. Они выглядят примерно так, и в них уже конкретно прописано какие именно виды помощи, в каком количестве вы можете получить, как, как и любой российский гражданин. Но понятно, что Пете сложно читать эти многостраничные документы, тут еще два больших приложения, поэтому выделим самое главное. А самое главное с точки зрения качества, это, наверное, как быстро должна быть оказана медицинская помощь. Вот обратите внимание, время зависит от того, что именно должно быть оказано. Например, врачи так называемые, первой линии, которые являются специалистами по самым распространенным заболеваниям и одновременно диспетчерами в медицине, это терапевт, это для детей это педиатр, и для взрослых, и для детей это врач общей практики или семейный врач. С того момента, как вы позвонили, чтобы записаться, или пришли ногами в клинику, чтобы записаться в поликлинику, должно пройти не больше суток. Что касается других врачей, либо любой диагностик, кроме КТ и МРТ, это 14 дней. И вот, кстати, есть особенности для Москвы. Москва дала своим поликлиникам меньшее время для реакции, там 10 дней. То есть в Москве получите услуги быстрее. А МРТ КТ по России гарантировано 30 дней, по Москве 26. А госпитализация имеет в виду те случаи, когда нужно несрочно лечь в клинику, например, чтобы пройти какое-то дорогостоящее или достаточно сложное для организма вмешательство, процедуру. Вот такое ожидание может быть, должно быть не больше 30 дней, если эти случаи не относятся к так называемой дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи. Что еще важно и интересно, скорая помощь и неотложная помощь. В Москве эти два понятия четко разделяются и если вам нужна помощь срочно, в любом случае звоните на 03, а фельдшер на проводе решает. Если ситуация, по которой происходит звонок, относится к к экстренной, то есть к той, которая не может быть отложена, которая угрожает жизни, то приезжает машина скорой помощи, и она должна заехать, доехать за 20 минут. Если это не такая экстренная ситуация, то есть 2 часа, чтобы отдельная бригада из поликлиники доехала, либо дошла до вас. Итак, мы дошли до такой практической и прикладной части, это алгоритм, который работает почти во всех случаях жизни. Вот специально оставил звездочку, потому что всегда бывает исключение. Но давайте возьмем конкретный пример, опять-таки, с точки зрения Пети. Среднестатистический россиянин чаще всего обращается в поликлиники по поводу простуды, так называемых острых респираторных вирусных инфекций. Давайте на этом примере разберем, пройдемся по этому алгоритму. Первый вопрос: есть ли срочность? Ну, в общем-то, если у Пети болит горло, ему не обязательно, что в течение 20 минут приехала скорая. Он может и подождать, и ничего страшного с ним не случится. Поэтому тут скорее ответ нет. Но если срочность в конкретной ситуации есть, то есть два способа получить эту помощь. Первый способ, он очевидный, это вызов скорой. Вы же знаете, за какое время должна приехать скорая. Второй способ, не очень очевидный, это приемное отделение крупной больницы. Если вы находитесь где-то на улице и знаете, где близко к вам какая-то крупная больница, возможно, будет быстрее доехать каким-то образом, добраться до, до этой больницы самостоятельно. В этом случае помощь вы получите чуть быстрее, то есть вы сэкономите время на перевозку. Вернемся к Пете. У него болит горло. Нужен ли ему больничная респравка? Но ну, предположим, что он является индивидуальным предпринимателем, работает на себя, и он думает, что нет, больничный ему не нужен. А если бы был нужен, то на сегодняшний день он может получить официальный документ только при очном осмотре врача. То есть он либо должен сходить в поликлинику, либо в некоторых случаях, когда его состояние тяжелое, тяжелое состояние, например, когда у него температура выше 38,5, и есть там ряд других признаков, в этом случае есть вызов на врача на дом. Возможно, кто-то из вас этой услугой пользовался. Вернемся к больному горлу Пети. Нужно ли ему лечение? Ну, тут ситуация может быть разной. Допустим, да, он хочет иметь лист назначений. Нужно ли лечение в том смысле, что нужен ли ему подписанный врачом лист назначений? Если да, то ему все-таки рекомендовано записаться к терапевту. То есть это единственный способ получить на сегодняшний день диагноз и получить Лист с лечением. Также есть телемедицина, но это скорее как второе мнение, то есть узнать мнение второго врача. О телемедицине чуть подробнее скажу позже. Допустим, идем дальше по алгоритму. Следующий вопрос, если лечение не нужно, если не нужен лист назначений. Нужно ли обследование? Допустим, все это не нужно. А другая ситуация, что Петя просто хочет для себя пройти какие-то анализы. Например, он является вегетарианцем и хочет знать некоторые витамины, чтобы проверить, а нет ли какого-то вреда от вегетарианцев для его организма. И э, в случае, если он сам хочет э, провериться, ему никто эти не назначал, то вариант – платная лаборатория. А, но есть такая ж, э, штука, как диспансеризация. Она проводится раз в три года э, по достижении человеком 27 лет и далее каждые три года. А более того, в Москве можно, э, даже если, допустим, человеку 31 год, он все равно может обследоваться в так называемых центрах здоровья. Но там назначается строго определенный врачом спектр анализа, Обычный спектр небольшой. Но какую-то информацию о своем здоровье узнать можно. Это называется диспенсеризацией. Представим, что Петель не нужно обследование, тогда, скорее всего, ему нужно что-то просто спросить. Он не хочет искать в интернете, не очень доверяет, у него есть медицинский вопрос. В этом случае хорошо подходит телемедицина, либо блоги врачей. Но во, все, во многих случаях, в том числе в этом, лучше ориентироваться не на одно мнение, а хотя бы на два, а лучше на три или на четыре. Мы несколько раз упомянули телемедицину. Что же это такое? Телемедицина – это… Не какой-то новый вид медицинской помощи, это просто способ ее оказания. Она стала легальной в этом году с 1 января. Врач может связаться с пациентом при помощи какого-то специального приложения. Приложение должно быть специальным. например, Skype или обычный телефон не подходит. Там есть свои нормы, которые должны соблюдаться. Форматы могут быть разными. Это может быть приложение на смартфоне, в вашем iPhone, либо на устройстве под управлением Android, либо это может быть приложение просто в браузерной вкладке. И таких компаний на сегодняшний день больше 20. Пока это, это все платные приемы, это, это частные компании. Через пару лет государство обещает это внедрить в государственную медицину. Такие консультации стоят от 100 рублей на сегодняшний день, и у них есть ограничения. Если вы сначала позвонили в телемедицину, то вам могут дать только советы и направления к врачу, а вот если вы уже были у врача и хотите что-то уточнить после этого, то телемедицинский врач имеет право даже скорректировать лечение. Вот такие особенности есть на сегодняшний день, и дальше они будут только развиваться. Мы переходим к следующей теме. Представим, что Петя на приеме. Он на приеме в государственной клинике, он находится под большим стрессом, в коридоре ждет еще несколько человек, и он понимает, что у него на все всего лишь 5 минут, не больше. Причем большую часть этого времени врач будет что-то заполнять на бумаге или на компьютере. Поэтому ему нужно быстро сориентироваться и держать перед глазами какой-то список вопросов, которые он хочет задать врачу. Я предлагаю воспользоваться такими вопросами, которые смогут улучшить качество лечения и в то же время сэкономить деньги. Первый вопрос. Какие методы диагностики не повлияют на мое лечение? Могу привести пример. Есть такой синдром, как невоспалительная боль в спине. И при таком синдроме часто назначается МРТ позвоночника, хотя оно никак не влияет на лечение. И это как раз тот случай, когда МРТ только облегчит там ваш карман или удлинит время ожидания, но никак не повлияет на качество лечения. А без каких лекарств можно обойтись? Тут достаточно тонкий момент. Мы ожидаем от врачей, что они назначают только необходимые проверенные лекарства. Но ну, я могу сказать, и по своему опыту я участвовал в проверках лекарственных назначений, и ряд лекарств не буду рассказывать, как, в каком проценте случаев, но достаточно большом, назначаются избыточно. Чаще всего это такие препараты, которые не показали должной эффективности при конкретном случае бывают совершенно вредные назначения. Например, при той же самой простуде Петии могут назначить антибиотики. Чаще всего так уже не делают, это строго контролируется, и это является ошибкой. Если вы переспросите, есть большая вероятность, что, что врач об этом задумается, и в вашем листе назначений таких препаратов не окажется. Какие есть дешевые аналоги необходимых препаратов? Это следующий вопрос. Тут дело в том, что у кажд... врач в поликлинике обычно пишет так называемое международное название, и это название оно дублируется у всех производителей. При этом у каждого производителя может быть одно или несколько торговых наименований одного и того же препарата. И стоит они могут по-разному. Стоимость одного и того же лекарства может иметь разбег на несколько порядков. Например, от 20 до 2000 рублей. И поэтому этот вопрос может сильно сэкономить ваш бюджет на лечение. Ожидаемые результаты лечения. Это становится нормой, когда врач карточки прописывают, каких результатов он хочет достичь. Но тут даже важнее, чтобы он Петя, ну, мы говорим про Петю, чтобы он ему подробно объяснил, что, чего ему ждать. Когда у Пети закончится боль в горле, когда он должен закончиться, а если не закончится через три дня, может быть, ему нужно заволноваться, еще раз прийти к врачу, когда у него закончится насморк и другие симптомы. И последний вопрос, чтобы считать дополнительно, на сегодняшний день, к сожалению, нет каких-то материалов, одобранных, Мездравым именно для пациентов. Но вот по этому QR-коду можешь попасть на сайт Мездрава по клиническим рекомендациям. Там по каждому практически диагнозу расписаны самые эффективные методы лечения, которые только существуют в мире. То есть не только в России, но и общемировые тенденции. Итак, я предлагаю вам это еще раз перечитать и запомнить. И еще немного про то, как сделать лечение более дешевым, не потеряв в качестве. Иногда бывает такое, что знакомые советуют какие-то нетрадиционные методы лечения. Или если вы заглянете сами в какую-нибудь какую клинику восточной медицины, вы обнаружите, что большинство названий примерно такие, как гирудотерапия, ауриклотерапия, рефлексотерапия и так далее. Я вот даже выделил такой пункт, как кровопускание когда я позвонил в эту конкретную клинику и сказал, ну, вы, наверное, вот этот метод используете только в одном редком случае, есть одно действительно заболевание, когда коропускание может быть назначено очень тяжелое и редкое заболевание. Наверное, вы только в этом случае. На что мне ответили, ну, конечно, нет, ведь это такой давний метод, его применял еще Гиппократ, и он может оздоровить организм любого, кто этим методом воспользуется. То есть, как, да, действительно, он применял Гиппоград, но они умолчат о том, что он применял не от хорошей жизни, от того, что у него не было других средств, и они умолчат о том, что в Средние века, вплоть до 19 века, этот метод применялся широко, и уже есть исследование, которое показывает то, что именно от этого метода умирало больше людей, чем от, ну скажем так, больше было риска умереть от этого метода, чем польза от его назначения. И такие методы нужно избегать и обходить страной. И чтобы в этом всем сориентироваться, можно пройти по этому QR-коду. Презентация, как и все презентации, будет доступна в группе ВКонтакте. И вы пойдете на сайт kohrein.org, который доступен сейчас и на русском языке. Это сайт лучшей доказательств. То есть в медицине постоянно проводятся исследования. И есть авторы, которые объединяют несколько исследований в так называемые мета-анализы или систематические обзоры. И данные этих систематических обзоров находится, в частности в том числе на этом сайте. Вы можете вбить какой-то диагноз и метод лечения. Например, терапия при простуде. И, скорее всего, там будет какая-то статья, которая, в которой будет написано, есть доказательства эффективности этого или нет. Что же делать, если у вас возникли подозрения, что качество лечения в поликлинике было недостаточно хорошим? Нужно ли это терпеть или можно это изменить? На самом деле медицина выстроена так, просто почему-то об этом мало говорится, чтобы быть сервис-ориентированный. Есть много инстанций, которые созданы специально для того, чтобы помогать пациенту справиться с его проблемой, в том числе, если он не находит ответа на это в клинике. Ну, во-первых, внутри самой клиники есть администрация, основной и первейшей обязанностью которой является помочь пациенту. Поэтому можно обратиться к ним как устно, так и с помощью официального документа, запроса, жалобы или попросить разъяснения. А также есть, вы, наверное, знаете, у каждого есть полис ОМС, это либо карточка, либо такая бумага, и а, там указано название страховой компании и номер телефона. И позвонив по этому номеру и сказав о сути своей проблемы, вы попадаете на э, специально обученного человека, который э, как раз-таки должен даже не только разъяснить ваши, ваши права, даже в некоторых случаях решить вашу проблему. Например, сюда можно позвонить э, с тем, что вы ожидаете свое исследование больше 10 дней в Москве, и эта проблема должна быть решена с помощью страховой компании. Есть также дублирующий телефон вот этого фонда ОМС, который собирает деньги. Это дублирующий функция верховой компании, но тут также есть их номер. Он, он федеральный. И я его назвал бонусный слайд. Скажите, пожалуйста, кто-то уже записывался в поликлинику через интернет? Ну, больше половины зала это делало, поэтому я надеюсь, что эта часть будет полезна тем, кто не записывался. И э, тут речь о том, чтобы сэкономить ваше время, и даже э, речь о несколько большем. О том, что сэкономленное время ведет к лучшему восприятию медицинской помощи. То, что э, все пройдет лучше, будет меньше стресса, если использовать возможности удаленной записи. И было бы хорошо, если бы этот человек записался. А записаться можно в Москве, используя mos.ru, emias.info. А в любом регионе это можно сделать через гос, э, сайт госуслуг общероссийский. Есть самые разные форматы, например, Emias.info. Там есть и веб-страничка, есть и мобильные приложения, есть Telegram-бот. То есть можно сделать так, как вам удобно. Пожалуйста, пользуйтесь этим. Итак, резюмируем, что же мы сегодня обсудили. Во-первых, мы с вами проговорили, что большая часть медицинской помощи гарантирована. Чтобы узнать подробности, можно открыть документ, который называется программа государственных гарантий конкретного года, конкретного региона. Мы получили инструкцию, которая, я надеюсь, поможет вам и вашим знакомым в некоторых медицинских ситуациях. Мы узнали то, что, это еще раз проговорю эту мысль, любая клиника ориентирована на то, чтобы было меньше жалоб. Сама клиника хочет работать без жалоб, хочет оказать медицинскую помощь. И этим надо пользоваться, надо задавать вопросы и самой клинике, и через контролирующие организации. Есть критерии качества и эти самые контролирующие организации, и есть рекомендации, где указан лучший метод диагностики лечения. На них был отдельный QR-код. Вот это, пожалуй, основные мысли. Вы можете подписаться на канал в Телеграме. Про Петю можете почитать в Яндексе. И, наверное, на этой ноте перейдем к вопросам. Надеюсь, что они будут. Спасибо. Да, здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. У меня будет э, скорее даже... Личный лично вопрос, потому что, например, каждый год мы с родными ездим в санатории, ну, которые прикреплены, грубо говоря, государственных учреждений, И эти санатории курортные. На них зачастую бывают такие виды лечения, как галотерапия или да, то, то же самое, Вот, вот это, это действительно как бы ну, действительно работает. Является это действительно медициной? Спасибо за вопрос. Вопрос действительно очень хороший. Санатории появились достаточно давно в Советском Союзе. И они были направлены на то, чтобы сменить условия, да, в которых находится человек, поместить его ближе к природе. И были широко использованы тогда и как бы, по традиции используются сейчас. Вот эти вот больше успокаивающие методы. Вот что вы, то, что вы назвали, относится к большой группе методов, которая называется физиотерапия. И эта группа методов, она неоднородна. Есть э, отдельные методы, которые показали высокую эффективность при лечении определенных заболеваний. Ну, например, ударно-волновая терапия, ударно терапия при определенных э, спортивных травмах. Но большинство из этих методов, которые используются в санаториях, они направлены, то есть они обладают так называемым эффектом плацебо. Да? Есть исследования, которые показывают, что сам по себе Само по себе наложение рук, да, наложение каких-то приборов ведет к тому, что в тридцати процентов случаев будет какой-то положительный эффект. И э, они, пожалуй, обладают только таким эффектом. Большинство из них, но не все. Да, ребят, такой вопрос. Никаких совершенно не в плоскости, там какой-то рассильной весной. Просто сейчас в Москве большое количество врачей появляется из регионов и. Советских республик. Их очень много стало. Да? Вопрос: вот какой. Существует ли какая-то система их проверки квалификации, каких-то экзаменов и прочего? Просто волнительно ну, немного, да, непонятно, где кто получил, что, и вы имеете какие-то никаких основания, он, собственно, здесь практикует. Это первый вопрос. А второй. Вы упомянули в лекции, что зачастую избыточное количество лекарств выписывается. Да? И с чем это связано? Что есть у, у врачей такая значит, программа на то, чтобы поддерживать э, вот, продажу лекарств или что. Почему они, писают, как правило, то, что дороже и то, что не нужно? Вот были такие вопросы. Спасибо заранее за да? ответ. Да, спасибо вам. Вопросы очень интересные, их часто задают. По поводу первого вопроса. Если мы говорим о специалисте, который приехал из другой страны и закончил вуз другой страны, который, например, находится в СНГ, но это уже другое государство, он, такой специалист должен пройти процедуру подтверждения своего диплома. Она проходит несколько этапов. Он должен показать владение и своими навыками практическими, и теоретическое знание. Это проводит комиссия, стоящая из преподавателей нескольких вузов, и этот экзамен достаточно строгий. Более того, не только для них, но и для всех врачей сейчас вводится и полный переход произойдет в 2021 году так называемая система непрерывного медицинского образования. Она действует по всей Европе и в США. Ее суть в том, чтобы врачи учились каждый день понемногу. То есть каждый год есть какой-то уровень условных баллов, которые человек может получить, проходя образовательные курсы очно и заочно, дистанционно. И в случае, если он их не проходит, он просто не допускается к практике. То есть эта система образования и подтверждения образования она сейчас уже достаточно хороша и она развивается. Где-то это происходит формально, где-то формализма меньше, но с каждым годом место для этого формализма становится все меньше и меньше, и это действительно все больше похоже на, на качественную проверку знаний. Отвечая на второй вопрос, тут очень много факторов, которые приводят к тому, что врачи назначают много препаратов. С одной стороны это некое наследие из прошлого, когда были препараты, синтезированы в СССР, но они в настоящее время не показывают такой эффективности, как современные препараты, но так и тянутся хвостом за специалистами, которые закончили ВУЗ достаточно давно. Второй момент, это то, что есть такой психологический момент, то, что если препарат нужно назначить мало или назначить какой-то режим, а не препараты, у врачей возникает такой... Такая когнитивная ошибка, они думают, то, что а если я не назначу препарат, наверное, пациент подумает, что я плохой врач и пойдет к другому врачу. Это встречается достаточно часто. Есть, безусловно, лобби фармкомпаний. Это лобби стало в последнее время чуть более этичным. Уже невозможно представить такой картины, что врачу платят какие-то откаты за назначенные препараты. Но тем не менее, так или иначе, это влияние есть. Потому что фарминдустрия является в том числе спонсором большинства образовательных мероприятий. Это происходит косвенно, они не говорят назначать наши препараты, но само спонсорство оно накладывает некий отпечаток. Тут так, э, комплекс причин, и в каждом случае э, там, ведущая причина какая-то одна. Известный клаван предприниматель метод это сеть метод лечения героготерапии. Если можно назвать метод лечения, то не имеет права называть. Да, это, ну по определению, это может, быть методом, это может быть методом, лечения. Другое дело, если вы зайдете на сайт Кохрейна и ведете такой метод гирудотерапия, ну или зайдете на другие сайты, которые аккумулируют на научные статьи, вы увидите то, что нет серьезных обзоров, метаанализов, которые подтвердили бы эффективность этого метода. Это является методом? Но <соценно> <соценно> <соценно> а, Сейчас все устроено так, что лицензия получается на отдельные специальности. То есть не на конкретные методы, а на отдельные специальности. И ряд врачей могут использовать такие методы в своей работе. Еще вопрос. лечебно инвестиционный центр был готов оказать свою своем помощь помощи, в том а клиника отказала в отличном направлении. То есть у них были основания? Нужно разбираться в каждом случае. Это как раз тот случай, когда лучше, чтобы вы позвонили в страховую компанию, например, которая направить запрос или если вы сами направите запрос на имя главного врача чтобы они дали вам письменный ответ почему так произошло потому что есть такие случаи когда заканчиваются так называемые квоты на ОМС, то есть они должны были пролечить какое-то количество человек они их пролечили и больше не могут дать направление такое бывает это могло быть какой-то и ошибкой тоже то есть нужно разбираться в каждом конкретном случае ну и последний, да. на про опускание. То есть, имейте в виду, там где-то цифровизация где-то. Что было написано? Анализ крови про опускание. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Вот вы говорили о том случае, когда я иду по улице, вдруг поняла, что мне стало не очень хорошо, я хочу обратиться за медицинской помощью. Но вероятность того, что при этом я несу с собой боли, с крайними страхами. соответственно, боли с у меня с собой нет. И покажут ли мне в этом случае помощь или, например, можно как-то то базе данных посмотреть, например, номер моего полиса, потому что, насколько я понимаю, приходя в больницу, записываясь к врачу, первое, что меня спрашивают, это покажите ваш полис, пожалуйста. Например, скорая помощь тоже просит его. И какие виды помощи я вообще без полиса буду получить? Вопрос очень правильный. На самом деле вы можете, если требуется неотложная или экстренная медицинская помощь, вам, естественно, это окажет и без полиса. И, конечно же, есть база данных, по которой по фамилии и другим персональным данным можно узнать номер полиса. Это не является проблемой. Его спрашивают, поскольку должны спрашивать, потому что есть закон, в котором написано, что в любой медицинской организации, работающий по ОМС, должны спросить полис. Ну, и потому, ну, наверное, потому что это удобнее, чем искать по базе. Помощь, конечно же, окажут, если она требуется прямо сейчас. Спасибо вам за лекцию. Хотелось бы внести большое уточнение. Вы сказали о записи через интернет, что в любом регионе можно записаться через сервис Господу. Не уверен, что в любом регионе, но в социальной большинстве можно. А на самом деле действительно далеко не во всех регионах, в частности в осибирской Новосибирской области это, можно сказать, недоступно практически на 100%. То есть они через регистратуру по клинике, при личном обращении, либо по телефону, то по... есть, как вы такие способные решения будьте уверены, что в течение года-двух лет это точно изменится. Okay. Это точно. Будьте добры, ответьте на такой вопрос. Существует мнение, что современная фабрикология в рамках действующей парадигмы, да, общества, у нас рыночные обществе употребления, что человек, пациент в том числе, он должен не быть до конца проделать все время, должен быть вроде как немножко чуть-чуть здоровым, при этом больны хронически, но работоспособно. То есть медицина сейчас задачи Спасибо за вопрос. я думаю, что действительно возникает в головах у многих, э, многих людей. И э, почему так происходит? Раньше э, в основном люди умирали от инфекций, от инфекционных заболеваний. И э, от инфекции, которые вызываются возбудителями, которые на сегодняшний день неплохо лечатся антибиотиками, противовирусными препаратами. Не все инфекции, но большинство из них да. И э, такие заболевания можно излечить раз и навсегда. Большинство из этих заболеваний, вы знаете, есть исключения, такие, например, как вирусные гепатиты, вирусы иммунодефицита человека, но э, большинство можно излечить раз и навсегда. На сегодняшний же день э, самые э, Распространенные заболевания и те заболевания, которые являются причиной смертности, они так называемые, относятся к так называемым неинфекционным эпидемиям. То есть это такие, как последствия атеросклероза, то есть в финале это инфаркт миокарда, инсульт мозга и онкологические заболевания. И сам характер этих заболеваний такой, что ну, они так называются хронические, потому что можно пациента достаточно качественно и быстро, ну, на медицинском жаргоне это называется, вогнать в ремиссию, то есть сделать так, чтобы он был в устойчивом, хорошем состоянии, но болезнь полностью не излечивается. То есть там механизмы запущены, и у них нет обычно обратного хода. Таких заболеваний очень много. Это большинство, но не все виды онкологии. Это сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, вот то, что сейчас чем в основном болеют и от чего умирают люди. И именно из-за этого складывается впечатление, что врачам трудно вылечить. Это не потому, что система так настроена, что она хочет этого, а это объективный факт, что по-другому не получается. Да, любые остальные оставшиеся вопросы можно задать после четвертой лекции, я с удовольствием на них отвечу. Либо пишите в Telegram или ВКонтакте. Спасибо вам.